Муж жене говорит, дорогая, почему все женщины во взрослых фильмах так стонут? Это так возбуждает, а ты этого не делаешь. Дорогой, ну ты мне говори, когда нужно стонать, я обязательно буду это делать. Ладно, хорошо, легляни с мужем в постель. Жена мужу, дорогой, ну что, что, начинать мне? Муж, нет, подожди, подожди пока. Она опять, дорогой, ну что, что, начинать мне стонать? Нет, да погоди, погоди ты уже. Она снова, дорогой, ну что, начинаю? Да начинай, давай, давай, давай же уже. Она, ой, денег нет, ну как жить-то дальше?